Доброго времени суток, я Игорь Черноусов И вы в одном шаге, чтобы сделать заказ консультации или услуги от меня, от Игоря Черноусов Все, что вам осталось сделать, это пройти в свой почтовый ящик, найти письмо от Черноусова Игоря Посмотрите в папке «Спам», если не найдете его входящее В письме нажмите на ссылочку и подтвердите свой электронный адрес, чтобы я мог с вами связаться Пожалуйста, почту, письмо подтверждаем и до скорых встреч!